Мммм. Привет. О, Хагана. Да. Поддержка. Надо. Задонатить. Народ, всем привет. Вот и настала возможность поговорить о поддержке Хагана. Девка с огоньком. Напомню, что это не полноценный обзор, а только первые впечатления. А шкару сразу, мне берет тоже не зашел. Да, он историчен, помогает набаннуть снайпера, что поможет выжить в реальности, но не в этой игре точно. Кстати, блин на голове еще и двигается, привлекая внимание, как в принципе всякие замочки, антенки и тому подобное, что добавляют разработчики. Это очень классно. Но, кстати, движение блина я уже привык, пока делал обзор, так что все нормально, глаз не мозолит. Очень напоминает блин или очень древний наш русский спецназовский берет. Кто знает может загулить какие блины нам когда-то выдавали в те годы в нашей хакане я вижу если честно образ злой кухарки любящий жарить на огне которая пошла мстить за плохой отзыв о своем блюде но если серьезно в общем и целом выглядит моделька довольно таки неплохо давайте же рассмотрим на что наш поваренок способен агана в переводе севрит означает оборона или защита и судя по нашей обилке мы полностью оправдываем свой позывной эссор это девушка у которой есть страшная подружка и наша турелька действительно страшно опасна турель не предназначена для каких-то врывов или движений вперед на прорыв противника это чистая оборота да, под ее прикрытием можно атаковать, но радиус поражения трели 50 метров, хотя по первым впечатлениям она довольно-таки резво реагирует на появившиеся цели и быстро начинает ее атаковать. Конечно, под ее прикрытием можно творить делов или заманить противника на турель, чтобы он выбежал, она его расстрелял и ты вместе с ней начал стрелять, но все же не переоцениваем ее значение, тем более прочность в топе у нас всего лишь 60 утрель. Как по мне, Хагана больше склонна к обороне, и турель помогает просто перекрыть какие-то направления или отстреливать противника. Длительность 80 секунд позволяет отойти ненадолго и оставить оборону на турель, и в это время отстреливать какое-то другое направление. Конечно, точность с расстоянием у турели падает, и мы не восстанавливаем себе выносливость, пока она активна. Но это не слишком большая расплата за использование турели. Осталось выяснить, на какой дистанции можно бегать, не переживая, что нафти попадет. Все-таки точно с расстоянием, как я говорил уже ранее, падает. Но близко к ней подходить все же опасно. Но это еще, повторяюсь, надо тестировать, может быть перед ней можем мансовать как на Нео. После появления поваренка у меня будет меньше желания играть против любителей закрысить столкновений. Ведь выкуривать таких из станет гораздо сложнее с их турелью. Люди, Марси во взлом, хватит играть в столкновение А вот в ПВЕ будет шикарно держать оборону. С цепочки Хакана смотрится очень сильно для прохождения спецоперации. Но есть у Хакана и существенный недостаток, но об этом чуть позже. Туда же в копилку оборонного геймплея падает сжигательная граната. Это новый тип спецсредств в нашей игре, и частичный мундит есть только афел штурмика Nesher, что сложнее жить всем оперативникам в игре. А поляризация схожи с применением газа, но радиус меньше на 1 метр, а урон от огня что-то среднее между газом у пророка и кошмара. У кошмара 140, у пророка 100 и соответственно у хагана 120 урона. Но в отличие от них у нашего огня есть особенность, нахождение в огне не позволяет вам лечиться, то есть самолечение не работает, под обилкой цепочки не зайти, аптечку шанс собрать нет смысла, в общем шанс пожариться до хрустящей корочки очень велик, все таки наша Хагана обожает барбекю и кстати урон у нас 6 за 0,5 секунд, поэтому заходя в огонь и пытаясь через него пробежать вы получите больше урона чем если будете заходить в газ от пророка или кошмара, естественно я имею в виду если вы будете пробегать через газ. Я очень надеюсь, что у нас не будет жутких просадок по ФПСу, и они потянули оптимизацию. Но думаю, больших нагрузок не будет, ведь такое спецсредство есть только у Нэшера, и то не у всех. Хотя я немного лукавлю, наши боты тоже научились поливать напалмом, и приходить в станет ой как горячо, и ни один стул подгорит под игроками. В общем, будем смотреть и надеяться, что ФПС будет не сильно проседать. Если бегло взглянуть на ее возможности, то мы заметим, что по огневомощи в тело ДПС без брони 180, с броней 90, в голову 250 с бронёй 125. Наиболее приближенный ствол к этим значениям, фэн мини-пару пророка. По дальности и точности стрельбы пока порадовать не могу, не знаю. Но на первый взгляд, точность довольно-таки отличная и все летит в точку плюс-минус. Но надо подержать в руках и попробовать самому. Больше всего меня расстраивает эта выживаемость Хаганы под огнем противника. все таки модельная внешность и модельное прошлое с утонченной фигурой играют свою роль. Хагана самая хилая из всех поддержек. У нас 100 хп, это минимум из поддержек, у рекрута и то 115. Да и броня наша подкачала, носит с собой турельку тяжелую и силы стоят столько на 40 брони. В общем и целом по выживанию мы как рекрут, ну имею в виду попитывание урона, не сильно любим когда в нас стреляют, поэтому лишний раз под выстрел выходить не стоит, точнее будьте осторожнее при размене с фуловым противником, ведь он вас может перестрелять, тем более если это поддержка. Нет, естественно, если вы будете стрелять с турели одновременно, у вас будет огневая мощь гораздо выше, но осталось, чтобы противник балбес на вас вышел и стал отстреливаться. Если взять все в совокупности, получилась довольно-таки интересная оперативница. Баба с огоньком и страшненькой подружкой. Не сказать, что бы инба, но очень интересной тактики можно придумать именно с турелью. Очень классно. нам тоже в взломе поставить, чтобы она охраняла бомбу или встречала противника. Перекрывать направление, чтобы можно было не бояться, что противник зайдет слева или справа и начнет по вам. Стрелять, пусть там будет стоять турелька, он сначала начнет с ней перестреливаться. Куча тактей в голове, это надо более конкретно пробовать, тестировать. И смотреть, как это будет все происходить в бою. Ну и на этом, пожалуй, все. Бегл обзор, с вами был Димон, канал ВДВ Стрим. Пока-пока, увидимся в рандоме. И не забываем, что 27 числа у нас розыгрыш в группе ВКонтакте. На Ютубе розыгрыш в Нэшер мы уже провели. Осталась еще одна оперативница, ссылочки под видео, заходим, чекаем, участвуем. Пока-пока.